Если вам хочется сделать что-нибудь вкусное и при этом не тратить время на кухне, предлагаю вам рецепт приготовления быстрого пирога с мясом, это отличный вариант сытной закуски. Это простой рецепт быстрого пирога с мясом, в котором используется уже готовая отварная курица, при желании можно использовать также говядину или свинину, готовое слоеное тесто здорово сокращает время приготовления. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Рецепт приготовления быстрого пирога с мясом имеет несколько своих секретов. Основной момент – это наличие уже отварного мяса и яиц. Благодаря готовым ингредиентам процесс не занимает много времени. В качестве основы используется слоеное тесто. Его также нужно заранее достать из морозильника и разморозить. Рецепт слоеного теста для тех, кто будет его делать сам? Итак, на сковороду налейте немного растительного масла и разогрейте. Выложите нарезанную мелкими кусочками курицу и жарьте пару минут. Тем временем очистите и измельчите яйца. Отправьте на сковороду, свежую зелень вымойте, просушите и измельчите. Добавьте к курице, снимите с огня и тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Готовую начинку как следует остудите. 2. Затем поверхность стола надо присыпать мюкай, слоеное тесто тонко раскатать, на середину вяложить остывшую начинку, оставляя место по краям. 3. Довольно быстро можно завернуть края и защипнуть на стыке. Однако, если есть лишняя минутка, можно быстрый пирог с мясом в домашних условиях завернуть косичкой. Для этого края теста нужно немного надрезать ровными полосочками. 4 поочередно защипывая полосочки, закрыть начинку в тесте. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Для аппетитной золотистой корочки необходимо взбить один яйцо и обмазать им верх и края пирога. При желании сверху можно присыпать травами или кунжутом, например, отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. 6. Готовый пирог сперва остудить, а затем нарезать. При желании его можно украсить свежей зеленью. Жду ваших лайков и комментариев. Обещанный список ингредиентов. Отварное куриное филе 300 грамм. Зеленый лук 10 грамм. Яйца 3 штуки. 1 сырое. 2 сваренных в крутую. Укроп. 10 грамм, соль 1 щепотка, перец 1 щепотка, растительное масло 1-2 столовые ложек, готовое слоеное тесто 450-500 грамм, количество порций 1. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которые поможет вам вкусно готовить. Всем добра, заходите еще.